На прошедших 14 мая президентских выборах в Турции ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов. Действующий президент Турции Реджеп Таип Эрдоган набрал 49,51%. Его ближайший соперник – представитель объединенной оппозиции Кемаль Кылыш-Даруглу – 44,88%. Третий кандидат Синан Оган набрал чуть более 5%. Эрдоган побеждает в 51 провинции, его соперник – в 30. Крупные города Стамбул и Анкара, а также курортный Анталья проголосовали за кандидата от оппозиции на зарубежных же участках большинство поддержало действующего президента если в первом туре кандидат не набирает более 50 голосов вот соответственно объявляется э, второй тур и вот по последним данным э, в первом туре э, ни один из кандидатов э, не набрал э, более 50 процентов как я уже сказал э, действующий президент эрдоган набрал э, более 49 процентов вот но тем не менее 50 он не набрал и, Соответственно, в этом, в этом случае необходимо проведение второго тура выборов. В президенты Явка на выборах в Турции превысила 88% голосов, однако положение кандидата все еще остается спорным. Главное преимущество Эрдогана перед конкурентами – это возможность предоставить избирателям готовую программу по улучшению экономики в стране. Однако нынешняя сложная экономическая ситуация и миграционный кризис вынуждают избирателей отдавать голоса за оппозицию в надежде улучшить свое положение. Политика оппозиции говорит о необходимости Турции быть ближе к США и Европе, что может нанести еще более сильный удар по экономике страны. Борьба, скорее всего, будет развиваться между двумя Основными действующими лиц, лицами это между Эрдоганом и Калычдар-Углу. Но, ну, соответственно, мы можем говорить, что Эрдоган это человек, который защищает сильную национальную независимую политику Турции, а Калычдар-Углу это человек, который выступает за со сотрудничество с Западом, за расширение участия Турции в блоке НАТО, за развитие процессов европейских. Интеграции, ну и так далее. Второй тур выборов в Турции пройдет 28 мая. За пост президента будут бороться Эрдоган и Киличдороглу. Победителем будет признан кандидат, набравший большинство голосов. Политический курс Турции теперь будет решаться только после оглашения результата финального тура выборов. Жанна Касимова, Аделина Абдрахманова, Универньюз.